Жозе Мария де Эредия «Смерть Орла» Когда орел отважас, крылья распростер Огромным парусам над вечным снегом скал, Лазури голубой и солнца он искал, Чтоб светом озарить зрачков угрюмый взор. И в стремленье увидеть лучистый простор, Он в полете спокойном и гордом взмывал К вышине там, где с полохами полыхал, Среди туч раскаленных небесный костер. Но подхватила орла круговерть, И крылья сияющий меч расколол, И канул со стонами в бездне орел. Счастлив храбрец, принимающий смерть В неистовстве бурь, упоенный мечтой, Воспевший свободу своей судьбой.